Короче, давайте начнем так. Здесь клетка большая, объемная клетка, манер. Не знаю, может быть, среди или молка, да. Хотя для вкуса, тем более, для такой, у нее, по-моему, метр размах крыла. Это, мне кажется, это даже маловато будет. Но, шы, я назову, не знал, что я на железные залы, в принципе, издавал, что у меня так демералы, с такой лавкой. Вот, а если я так понимаю, сольница. Давайте поближе. Давай пониже, спустись. Друзья, давайте поближе рассмотрим. Никак не хочет спускаться. Убегает, убегает от, от камеры. Я вот на селфи-палку телефон держу. Рука у меня так немного уже подустала. Да и дождик капает сверху прямо мне на лицо. Ну, никак не хочет идти со мной на контакт, пониже спуститься и а, пообщаться со мной. И с вами, конечно. А?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 именно для этой птицы чтобы снимать ее для вас, сделать один ролик, чтобы человек не мотал, видео именно на этом бизнес, сразу связался, что он погнал речь. Давайте попадем, спасибо, найти на лук, смотреть Привет, друзья, с вами канал Джека. И сегодня я опять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 об этой пиццы, и мы с вами с вами по это, такая а, сильная пицца я думаю, это сокол, если, если сокол поправки меня, пишите в комментариях, в комментариях, какая эта пицца, это ну вот. не сова, это точно, хотя вот на нашей, это сука, там у меня многие откутывают для этого сокола, на самом деле. Друзья, вот такая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 Людей? Друзья, вот такие вот а, балки, или, как я не знаю, руки я не буду рисковать, а, осувать а, в клетку, хочу я без пальцев поставлю, как я смотрю, Привет. А, я думаю, это все-таки сокол. А, людей поспрашивал, они просто говорят, что это сокол. Сейчас мы немножко поближе посмотрим, как он выглядит, может быть, интервью летит на нижнюю какую-нибудь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 Вот, да, шикарно, да? Ну Покажи еще, дружок, друг, покажи свои крылья Друзья, да, он так на меня смотрит, а -а -а, что мне немножко так вот не по себе, как будто наблюдает, хочет прицелиться мне, в глаз меня клюнуть. Вот. Но я думаю, пока мы с ним не знакомы, сейчас немножко познакомимся, и он уже не будет так реагировать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 Плюк это для вас, опасный, шутка, а, такой здесь, да, ай, не хочет но, поэтому надо поесть, поместить. тогда он, друзья, спустится вниз, друзья, смотришься, ой, да, да. какой красивый, тебе покушать принесло здесь, Вот, друзья, вот, вот он опустился с небес, с небес на землю. Вот он сидит. Прямо можно с него э, портреты рисовать, картины. Тату сидит, скажем так. Вот у меня тоже татука. Все путают с соколом, но у меня пилин на самом деле. У меня сова. Вот он касается. У меня вкрутили сова. Вот так стоит, только на шее. Ну, голова, вернее. Многие путают сокола, орел или сокол. Друзья, я в душе все-таки тоже сокол. А, ну и конечно задумаюсь в дальнейшем, раз люди так интересуются, видите какая аккуратность, то тоже надо себе сделать а, пуски мясо в попадают. Тоже все надо сделать помните, а, сокола, например, на плече а, он был крутого мастера и пожалеть денег смотрите а сколько грациозен мощь и грациозность насколько сочетается только может природа, друзья так может только природа совместить мощь и грациозность смотрите какие крылья посмотрите какие крылья у него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 на втором но это наверное все-таки не наверное соков ставьте лайки вот такие вот жирные и жирные также ставьте комментарии под видео свои комментарии оставляйте плохие хорошие дни без разницы главных побольше также не забываем подписываться на мой канал она называется у он джека а те кто не знает а те кто знает вам привет друзья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 Привет, друзья! Я... Я думаю, что это YouTube смотрит, но... mm -hmm. привет, друзья! Я сегодня опять решил а, посетить, а, как это называется массаж. А, а... Храм. Храм а, привет, друзья. Привет, друзья. Я опять приехал а, в Рогачева. Поселок Рогацва немного уточнили. Можете не двигать. Ну чтобы она не двигалась.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 Снимать ее для вас а, делать отдельный ролик, чтобы человек не мотал. видео именно на этом а, а, видео. давайте пойдемте, пойдемте, пойдёмте на смотреть эту птичку. Что туда идет А?